Смотрим дом в Нижней Шиловке. Барельеф на опорной стене, хорошая бетонная дорога, облагороженная территория и парковочное место. Теперь заходим, это прихожая, справа гостевой санузел, а прямо большая гостиная и кухня со всей необходимой инженеркой. Дальше спальня со своим совмещенным санузлом, а здесь крытая терраса с видом на море и горы. Рядом котельная, дальше душ и санузел. Поднимаемся уровнем выше, здесь большой навес для автомобиля, рядом еще одна крытая терраса с панорамным видом на море и горы. Теперь назад в прихожую и смотрим второй этаж. Здесь холл с выходом во двор и три спальни. В каждой из них свой санузел и выход на видовой балкон. А в этой кроме санузла есть еще и гардеробная и конечно выход на балкон с панорамным видом. Здесь есть еще и мансардный этаж. Площадь дома 330 квадратных метров на 7,5 сотках земли. Вода, свет, газ центральные.